Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня хочу поделиться с вами схемой узора для косынок и шалей. Вязание простое, рапорт всего два ряда. В узоре все стороны ровные и при желании их можно украсить бахромой или тесьмой. Вязание начинается снизу и идет на расширение. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 7 воздушных петель. Делаем накид. И в первую петельку цепочки вяжем столбик с одним накидом. Разворачиваем вязание. Второй ряд. Набираем 6 воздушных петель подъема. серединку петельки будем вязать наш первый цветочек делаем 2 накида вводим крючок в центральную петельку вытягиваем ниточку и дважды связываем по 2 петли то есть мы не довязываем наш столбик до конца снова 2 накида дважды провязываем по 2 петли 2 накида, и третий столбик не довязываем до конца На крючке у нас 4 петельки, связываем их вместе. Это первый лепесток, три столбика с двумя накидами с общим верхом. Теперь 5 воздушных, И вяжем второй лепесток из трех столбиков с двумя накидами с общим верхом. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Связываем вместе 4 петли. 5 воздушных. Вяжем третий лепесток. Пять воздушных. И последний четвертый лепесток. Все 4 лепестка связаны. Такие цветочки все время будут повторяться в узоре. Вначале у нас есть 6 воздушных петель подъема. Для симметрии свяжем столбик с тремя накидами вот сюда. Столбик с тремя накидами равен 6 воздушным петлям. Разворачиваем вязание. Приступаем к третьему ряду. Набираем 6 воздушных петель подъема. Плюс еще 3 в узор. Всего 9 штук. Вяжем столбик без накида под первую арочку. 3 воздушных столбик без накида под вторую арочку три воздушных столбик без накида под третью арочку 3 воздушных и нам осталось связать столбик с тремя накидами вот сюда, между лепестком и петлями подъема. Тут три воздушных и столбик, а тут три воздушных и шесть петель. В четвертом ряду снова будем вязать цветочки. 6 воздушных петель подъема. Вязать первый цветочек будем вот под эту большую арочку в начале. Схема такая же, как в предыдущем ряду. Первый лепесток пять воздушных. Второй лепесток. Пять воздушных. Третий лепесток. Пять воздушных. Четвертый лепесток. Первый цветочек этого ряда готов. Для перехода между элементами свяжем столбик с одним накидом. Находим серединку цветка и вот в этот столбик без накида между арочками вяжем столбик с накидом. Рисунок располагается в шахматном порядке. Крайнюю большую арочку вяжем такой же цветочек. Вот что получилось. В начале ряда мы связали 6 петель подъема, значит в конце свяжем столбик с тремя накидами. В шестую воздушную петлю подъема пятый ряд шесть воздушных петель подъема. плюс 3 в узор столбик без накида под арочку три воздушных столбик без накида три воздушных столбик без накида три воздушных они расположены над столбиком с накидом. Фиксируем их столбиком без накида к следующей арочке. Три воздушных. Столбик без накида. Три воздушных. Столбик без накида под крайнюю арочку. И чтобы закончить ряд, нужно связать еще 3 воздушных и столбик с тремя накидами между лепестком и петлями подъема предыдущего ряда. Четвертый и пятый ряд это раппорт узора по вертикали. Давайте быстренько покажу еще два ряда. В шестом ряду мы свяжем уже три цветочка. Шесть воздушных петель подъема. В первую большую арочку с краю вяжем первый цветочек. Весь процесс показывать не буду, чтобы не затягивать видео. Первый цветочек готов. Между лепестками три арочки по 5 воздушных петель. Теперь свяжем столбик перехода. В цветочке предыдущего ряда находим серединку и в столбик без накида над ней вяжем столбик с одним накидом. Второй цветочек вяжем вот в эту большую арочку между цветками предыдущего ряда. Второй цветочек готов. Вяжем столбик перехода в столбик без накида предыдущего ряда. И в крайнюю большую арочку также вяжем цветочек. Все три цветка готовы. Свяжем столбик с тремя накидами в шестую воздушную петлю подъема. Каждый следующий ряд после цветочков обвязочный и состоит из арочек по 3 воздушных петли. 6 воздушных петель подъема плюс 3 в узор. Дальше в каждую арочку предыдущего ряда вяжем столбик без накида. А между ними по три воздушных петли. В конце ряда 3 воздушных и столбик с тремя накидами вот сюда, между лепестком и воздушными петлями подъема.